Смог? Да. А <рёх> что там Боли. Эй, парни, как вы там? <Ща> Привет, <рёх> я потанцую, <Holo> блять. А, а, а, а. сука! Попал. Есть? Прямое попадание, Борс. Прямое попадание. Блиндаж! Блиндаж попал походу. Ну что, ну шо, ребятули, так и живем. Все будет Украина. Мы всех пидоров убьем. Раз, три, три, чотири, п'ять. Ти наносись чийсь сидиш, ти назаді, на даму, так на десанкуєсів. Ти запрошуєш лише, бачите? Я. А що піздецного якийсь? Що я ногу зверну? Там в середині лежит тоже, вдохвый Скакал, чтобы на него не скочити. Блядь, прыгну на него колодку на...